Есть хранители пространства, есть такие хранители пространства, стражи, да, мы их называем стражами, они не дают возможности пересекать неподготовленным сознанием пределы между мирами. Во сне, или астральные выносы, или вот как в примере, который вы преподали, да, держат сознание до определенного момента, то есть не дают точки сборки качнуться в ту сторону, в которой ей делать нечего. Опять же, это связано не только с их вредоносностью, да, их вредностью по жизни, что они не дают нам спокойно путешествовать между ранее. Есть миры, которые очень вредны для нас. Например, нижние адские планы, очень демонические миры. Они работают на таких вибрациях, которые для человека низкочастотные вибрации являются смертельными. Если происходит контакт с этими сущностями, то человек через некоторое время просто заканчивает конч все делали да дискков. Есть напротив очень высоковибрационные не, в которых мы выступаем такими демоническими сущностями. наше сознание слишком низковибрационно для них. И поэтому не только нас надо охранять, но и от нас надо охранять. И вот для этого существует стража, который очень нежно и деликатно придерживает человеческое сознание в тех частотных пределах, в которых оно существовать может. А в которых он существовать не может или не должно, они его туда не пускают. Это, конечно, до невозможности обидно тем, кто любит гулять между мирами. Но, тем не менее, таковы правила, выход один, развивать свое сознание, то есть развивать частотный диапазон и на низные частоты, и на верхние частоты, какие тебе в большей степени нужны, да, и развивать настолько, чтобы тебя не воспринимали как чужака, то есть какое некое вредоносное существо. Для этого существуют медитативные практики, как правило, да, работать через глубокие медитации, через расшатывание точки сборки, через дыхательные практики, через вихревые практики, через практики фундалини, все это дело способствует, способствует, способствует просто долго. Физика, она, к сожалению, наша очень инертна, она очень любит меняться и посылы разума воспринимает с коэффициентом очень сильно принижающим. Что касается всех остальных перечисленных вами, контактеры, как там ну, да. Да, перечислите, пожалуйста, всех. Так, да, мы же не должны не знать Союзники, порога, хранители, контакторы, союзники, наставники, покровители. Да, союзники, наставники, хранители, покровители. Вот все это представители определенных, определенных носителей канала. Контакторы ⁇ это те же медиумы. Да? Они просто передают информацию из одного мира в другой, те же медиумы. Раньше их называли медиумами. А союзники ⁇ это лица или силы, или духи, или разума, которые работают с тобой на одном канале. То есть, по сути, являются тем же проявлением разума твоего Бога, сознания твоего Бога, просто на другом уровне развития. Ты в физическом теле, они а в теле вуферны. Но все есть суть одно. А наставники это те, которые непосредственно и хранители, те, которые непосредственно надзирают над тобой. Но тобой и, возможно, тебе подобными, которые по одному и тому же каналу родились. Никакое божество не пустит процесс развития своего сознания на самотек, даже если оно развивается в рамках человеческого тела. Поэтому у тебя обязательно будет тот, кто тебя курирует. Вопрос, насколько сильно он тебя будет курировать. У тебя будет за ручку водить заставлять обходить каждое препятствие, или наоборот пинками тебя в это препятствие запихивать, чтобы ты получил какой-то опыт, который все никак по трусости по своей получить не можешь. То есть они а хранители и обережники, это уже могут быть очень весьма условны, то есть непонятно, от чего берегут, от собственной лени, от собственной инертности, иногда бывает даже так. Поэтому наличие несчастной судьбы это еще не говорит о том, что у тебя нет хранителя. Как раз может быть он у тебя и есть. Вот. Есть хранители, которые напротив не дают тебе получать тот опыт, который тебе хочется, но он тебе никогда не по сценарию, То есть, ну, тебе просто хочется для разнообразия получить какой-то дополнительный опыт. Охранитель твой говорит, какой опыт, у тебя есть задача, давай ты выполняй свою задачу и не прекращай нарушать договоры. так время уже уходит. И лишают тебя всяческие возможности этот дополнительный опыт получить, всякое бывает. В любом случае с ним надо устанавливать контакт. Вот это вот абсолютно точно и железно со своим хранителем, со своим бережником, со своим союзником, наставником, со всеми ними надо устанавливать контакт тем способом, который вам доступен. Через медиумную практику, маятником, рунами, тара, каким угодно методом мантики выводить их на контакт. Не очень они любят, правда, бывает разговаривать, но тем не менее, все равно раскрутить их информацию так или иначе можно. У каждого человека, у которого есть душа, есть и тот, кто контролирует процесс ее развития, вот это вот помните. Да? В христианстве он называется ангелом-хранителем, но, но это не всегда так, потому что христианство оно очень редко порождает душу. как правило, оно пользуется уже чужими порожденными. Сами вдумайтесь в процесс. Условно, да? Вот есть некое божество, например, сварок. он породил волею своей там, не знаю, тысячу человек, и они начинают развиваться, каждый в своем ключе. Прибейский пример, я прошу прощения, но он очень иллюстративный. И тут приходит христианство в виде иудейских проповедников и переубеждают что мы Другой веры надо быть, да? всякое правительство всячески этому делу способствует. Они проходят обряд крещения, то есть ритуально передают свою душу в управление некой системе. Соответственно, когда они с этого плана уходят, их душа попадает к этой системе. Там она проходит соответствующее очищение, перепрограммирование. В это же самое время также очищение и перепрограммирование проходит та часть сознания бога, который тебя родил. Таким образом, получается, происходит поглощение световым каналам христианства, мусульманства, иудаизма не имеет никакого значения сознание сознании с Технология понятна? И чем больше людей подключено к новой религии, тем в большей степени само божество поглощается. И если он куском своего сознания не успеет идти в землю, то есть спрятаться в голове матери, то он будет полностью весь поглощен, как, например, произошло с Пионом. Как, как только он был поглощен, сразу Илья, пророк, стал в определенной зоне культа. То есть информация осталась, а самого культа уже нет. Вот так вот обычно происходит. Поэтому вычислить, какое божество за тобой стоит и начать развивать свое сознание в его ключе, в его диапазоне, в его чистоте и в его традиции, это большое, большое дело, большая задача. Большая задача. И по сути воплощение из воплощения мы приходим именно с этой задачей, потому что христианский канал тот же самый, световой канал, это временное явление. Это временное явление. Так или иначе восстановить связь со своими, э, с, со старыми, э, позволит человеку восстановить связь со старыми богами. Это прослойка, которая, вот пока пресол зафиксирован да, на, на кресте, вот эта прослойка существует. С ним и прослойка канал будет восстановлен, что вы предъявите своим богам. Нулевое сознание. Ну, поэтому это запланированная трудность через которым нужно пережить. Хорошо жить раньше, мое сознание, вот мой Бог, я с ним общаюсь, никаких трудов. И ценность такого контакта была нивелирована сознанием крестьянина прискорбно до нуля. На богов ругались, на них ногами топали, не, не, не Что-то по... нравится им на них медом чура обмазывать, не нравится дерьмом. Вот так мы и жили. Только христианов не пришло. Ну, где, -то, где -то Понятно, что создание было простое, примитивное, оно должно научиться выживать в трудностях. И вот эту трудность ему создали монотеистические и люди. Вот. Но есть о чем подумать.